Salut l'internaute, c'est Djemil. La guerre en Ukraine est sur tous nos écrans, comme l'a été encore hier et depuis deux ans, l'épidémie pas encore finie de coronavirus. À la manière d'une série Netflix, le conflit russo-ukrainien est mis en scène, jour après jour, heure après heure, par les gouvernements et les médias de toutes parts. Images, chocs, récits, haletants, fausses informations, tout ça pour créer en continu du contenu sensationnel, coûte que coûte, souvent partisan, dans un contexte français particulier, puisque électoral. Mais loin de ce brouhaha médiatico-politique ambiant, il y a des vies, des vies simples, qui se retrouvent bousculées, voire bouleversées. Comme celle de Yulia, Yevgeny, Maria et Madhvi, une femme, un homme et leurs deux enfants de 9 et 6 ans, qui forment ensemble une petite famille ukrainienne, comme il en existe des millions dans le pays, et que nous allons rencontrer dans cette vidéo pour recueillir leurs témoignages. Enfin, surtout celui de Julia. Car quand la guerre a débuté le 24 février et qu'elle a quitté Kiev, c'est en laissant son mari derrière elle. Le 3 mars, avec ses deux enfants, elle est arrivée en France après plusieurs jours de voyage, mais surtout de réflexion, d'hésitation et un sentiment de vulnérabilité qui n'a jamais cessé de croître. Au moment où nous tournons, nous sommes le 10 mars 2022 et je viens d'arriver à Strasbourg, capitale alsacienne, où Julia et ses enfants ont trouvé refuge. Allons-y. Eh bien, bonjour, Yulia. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour, Jemille. Tout d'abord, pouvez-vous rapidement vous présenter, s'il vous plaît euh, Je suis née en Ukraine, à la ville de Kiev. Euh, J'ai une famille, un euh, mari, deux enfants, euh, deux enfants, Masha, euh, 9 ans, et Matvey, euh, 7 ans. Je suis maire de beauté, je fais la beauté pour les filles, du maquillage permanent, des lignes, Uh, недавно мы с мужем открыли uh, небольшую кофейню. Uh, все. вы si uh, Да, uh, я говорю по-русски uh, по той причине, что всю нашу жизнь, нашей семье, uh в семье мы с родителями с нашими родными всегда разговаривали по русски, Но я вільно разговариваю українською мовою, я работаю с людьми на украинском мові, та я вчила, вчила українську мову, и та українська мова моя рідна, тому що це державна мова моєї країни. Il y a pile une semaine, jour pour jour, aujourd'hui, vous décidiez de quitter d'abord Kiev, puis plus tard l'Ukraine. Mais avant de revenir sur votre parcours physique et psychologique qui vous a mené en France, une question toute simple que je pense beaucoup de gens se posent en regardant. Comment ça va Comment allez-vous Peut-être que depuis une semaine, j'ai commencé un peu à respirer. Je me plus en sécurité. Euh, je vous sens là un petit peu ému. Est-ce que, euh, vous vous rendez... enfin, est que vous réalisez que maintenant Parce que les premiers jours que vous avez passé ici, c'était très, très consacré à l'administratif, à essayer de s'organiser. Si j'ai bien compris, votre soeur m'a expliqué tout à l'heure. Est-ce que là, c'est votre premier jour où enfin vous soufflez et vous vous rendez compte de ce que vous avez traversé finalement в первый день, когда мы встретились с сестрой, сразу, когда ты увидела родного человека и понимаешь, что ты к нему ехал, и ты, когда с ним встретился, его обнял, ты в первый день чувствовал себя в безопасности, но все твое тело, осознание всего, что происходит, оно как будто комок нервов, и... И просто сейчас ты немножко расслабляешься и даешь возможность принять это. Все. Я имею это в виду. La situation avant le 24. On savait, et vous aussi j'imagine, que les troupes russes étaient déjà présentes depuis longtemps sur les frontières autour de l'Ukraine, notamment celle avec la Biélorussie, et que la guerre aussi faisait déjà rage dans l'est de, de, de votre pays. En France et en Europe, nous, on avait un discours médiatique et politique autour du fait que l'invasion de l'Ukraine était très très peu probable. Du coup, le passage à l'acte de Poutine le 24 février était présenté chez nous et perçu comme absolument incompréhensible. Est-ce que, pour vous aussi, sur place, dans votre, dans votre entourage et pour vous-même, Ce passage à l'acte venait de nulle part, était aussi une surprise, ou alors vous étiez préparé à ça Le 24 juillet, le début de la guerre, le 24 juillet, pour tous, c'était une grande surprise. Oui, nous savions ce qui s'est passé depuis longtemps, depuis 2014, на Донбассе, à Луганске. et toute la situation avec le Krim. Nous, euh... Не ожидали что возможно вообще в будущем продолжение этого всего более масштабно. Так вот, мы на 24 феврале. На сюрприз, конечно же, она тоже в вашей стороне, в городе или в 24 феврале, в первые Quel est votre sentiment Comment vous, vous sentez Et surtout, est-ce que, opé... est que vous observez pardon, des, des, des changements brutaux, majeurs dans votre vie quotidienne tout de suite ou pas euh, первых взрывов, и когда работала наша ПВО, не было, нам, нам не было слышно, и сирены нам не было слышно. Поэтому с самого утра нас разбудила наша подруга звонком ну, и такой новости что, что собирайтесь, началась война, началась война. И мы в первый момент, наверное, это даже не был шок, это я даже не знаю, как описать э, наши ощущения, это, это, такое, это была какая-то такая прострация, что а что дальше, вот, а, что, а, а что дальше, ты, у тебя двое маленьких детей, э, и ты просто в, не то что в непонимании, ты не, ты не знаешь вообще, что, что тебе делать, куда тебе деться, и и вообще, что тебя, что тебя ждет? Ну, в первые моменты и, наверное, полдня, мы просто сидели в телефонах, euh, в телевизоре, в новостях, euh, вообще в понимании что, где происходит, и, и, и, и, и что нам с этим делать. В в какой момент précis вы решили Киев? Решение бросить Киев, наверное, ко мне euh, пришло не сразу, потому что... Потому что был страх, потому что был страх неизвестности. И первым решением, которое к нам пришло, переехать с левого берега на правый, потому что первые боевые действия начались в том месте, где находится Киевская электростанция, и был шанс, если туда Попадут бомбы, ракеты и что-нибудь в таком роде, то затопит весь левый берег. И поэтому мы собрали первые необходимые вещи, что, успели и документы и переехали на другой берег к родителям. Ну, в том числе, вы решили, что вы будете приехать к своим родителям, чтобы обсудить ситуацию, чтобы обсудить ситуацию, чтобы обсудить ситуацию. Понимание, что надо куда-то уезжать и увозить детей, оно пришло сразу, но в нашей ситуации был вопрос, что у нас электромобиль, который нужно заряжать каждые 100 километров, и что мы на нем далеко не уедем, и возможности уехать у нас не было первоначально. Но в первый, в первый день, на следующий день после начала войны нам позвонил э, наш друг, крестный моего сына, который сказал, бери, э, возьми мою машину, э, мою семью, потому что он был за границей, дочку и э, жену, свои, свою семью э, и увози э, за границу. И получается, мы в скором времени, как сразу после его звонка, мы собрали все вещи и, и забрали девочек и выехали все вместе. Donc là, la décision elle est prise de quitter Kiev en premier lieu, vous dirigez vers la Pologne pour quitter l'Ukraine. C'était apparemment le projet, directement, euh, mais sans votre mari. Vous quittez euh, votre pays sans lui, il, est, il reste à Kiev, c'est bien ça Oui, nous avons décidé que mon mari nous envoie à l'école de l'Ukraine, et il reste en Ukraine, parce qu'il n'y a pas de problème. Еще по той причине, что, может быть, он может здесь быть полезным и euh, чем-то помочь, и родителям в том числе. Là, После решения ехать, euh, мы с родителями сидели, euh, была тревожная с -с сирена, и мы сидели в бомбоубежище. Euh, муж поехал на левый берег за машиной, которую нам дал друг. И э, в это время э, было сообщение по телевизору, что на Балоне едут танки. И я в панике звонила мужу, э, спрашивала, где он. Но он сказал, что он успел переехать на тот берег, взять машину, уже заправился и забрал девочек. Потом забрал нас, и мы сразу выехали за город, мы не знали, какие дороги, какая загруженность, потому что за день до того были ужасные пробки, и люди по 4-5-6 часов выезжали, просто выезжали только из города. И мы решили по дороге, что мы выйдем из города за, ну, за 20 километров от Киева к нашим друзьям и посмотрим обстановку и будем решать, что дальше. Так как все время в доме, находясь в доме, мы все равно периодически слышали взрывы, хоть где-то далеко, но, но мы слышали, дети слышали, и при каждом даже громком закрывании двери э, дети говорили это типа бомбы мы понимали что что надо, надо уезжать. И в ту ночь, когда э, я проснулась от громкого взрыва и увидела, э, как горит станция на ну, нафтовая станция на Василькове, несмотря на то, что это было 20 километров от нас, э, это было очень страшно. И мы не знали, это будет... Э, продолжение, будут дальше стрелять или как бы пока в этой местности это все, на этом все остановится. И после этого, когда все немножко утихло, на следующую ночь мы решили ехать дальше. Donc là, si on comprend bien, vous êtes en route, vous quittez vraiment votre région, cette fois-là, pour vous diriger vers, vers l'ouest, vers la ville de Ternopil, qui est à mi-chemin, finalement, entre, si on regarde bien la carte, entre Varsovie et Kiev, c'est un peu à mi-chemin, tout du moins vers la, la Pologne. Euh, dans votre tête, là, à ce moment-là, est-ce que dans votre esprit, vous avez l'objectif de rejoindre la France à ce moment-là Les pensées de la France sont probablement dès le premier jour, quand ma sœur a appelé et a dit «Уезжайте, приезжайте ко мне». Но учитывая, что ехать мне надо было одной, с, без мужа, с детьми, я на это, на это не решалась долго, потому что, потому что мне было страшно. И, наверное, по дороге в Тернополь я еще об этом не думала. Une question que j'imagine que beaucoup de gens peuvent se poser, puisque vous n'êtes pas la seule à quitter euh, l'endroit, à, à bouger, à, à, à migrer finalement. Euh, sur votre chemin, est-ce que vous, vous croisez d'autres exilés, d'autres personnes seules ou en famille euh, Pour moi, la route à a été assez, assez, assez légère, parce que nous 3 или четыре дня после того, как э, прошел самый главный бум, после того, как люди начали бежать. И э, были э, из проблем, которые, с которыми мы столкнулись, это очень большие очередя на заправках. Но э, отъезжая дальше дальше от Киева, были заправки, на которых было чуть меньше людей и меньше э, проблемы с бензином. Э, в каждом городе... Э, в начале города, городка, поселка были блокпосты и самообороны жителей. И в принципе на них проблем не было, просто были небольшие очереди, потому что проверяли у всех водителей документы. После того, как мы приехали в Тернопольскую область к друзьям, мы почувствовали себя на какое-то время в еще большей безопасности, но все равно не оставляло чувство того, что это не все, и надо двигаться дальше. Ехать дальше без мужа, решиться на это для меня лично было очень сложно. Учитывая еще то, что девочка, с которой мама, с дочкой, с которой мы ехали, они отказались ехать дальше. И они себя чувствовали в безопасности в данный момент и не считали нужным, ну, нужным дальше ехать, и в какой-то момент Позвонил э, знакомой э, сестры и сказал, что, уз узнал, как наши дела, и сказал, что он сейчас э, в Польше э, забирает кого-то из своих из друзей, и если мы хотим, и мы настроены ехать дальше, он может нам помочь и нас забрать. Donc, suite à cet appel-là, finalement, vous décidez de, de partir euh, seul ou avec, en compagnie de votre, de votre mari pour l'instant, en direction de, de, de, de, de, de la frontière euh, avec la Pologne. À ce moment-là, quand vous y arrivez sur la frontière polonaise, qu'est-ce que vous découvrez sur place? Quand nous avons pris la décision de partir, euh, la question de savoir comment aller euh, euh, ou partir à la frontière avec la Pologne. Nous avions trois options. Nous pensions aller en train à Lviv. Но э, что показывали по телевизору и рассказывали наши друзья, э, это было очень сложно, потому что на, э, на станции было очень много людей. Люди друг друга давили, дрались, э, теряли детей, э, чтобы всей толпой, кто успел, э, сесть на поезд и уехать. Нам этот вариант показался очень страшным и мы не, не хотели не хотели в это вообще вообще в это в этом участвовать был вариант еще купить э, билет на автобус но тоже на границе были большие очередя и люди три дня ехали в автобусе что тоже нам показалось очень сложным и мы приняли решение ехать на границу на границу, э, границу шагини на границу с э, польшей и э, там идти пешком мы, муж нас довез на машине до границы, мы стояли в очереди, там было две очереди, одна очередь для машин и, и пешая, и пешая граница для людей. И мы просто доехали до очереди, где стояли машины, уехали в машину в, в, на обочину, и муж взял наши вещи, сумки и шел с нами пешую границу до границы. Вон очередь. Маша, отойди от дороги. Наверное, 5 или 6 километров э, шли, шли пешком. И дети очень устали, но так как было за нами шло много людей, мы их все время подбадривали. Давайте, давайте, мы должны это как, как спринт. Нам надо прийти первыми. Мы должны вы, выиграть и победить. Фу! Je me sens déjà encore une fois très ému à ce moment-là, mais est-ce que vous vous sentiez enfin bientôt en sécurité C'est ma première question, en voyant arriver la frontière et la Pologne juste derrière. Et la seconde question, c'est une fois sur place, une fois de l'autre côté, est-ce qu'il y avait euh, euh, de, de, de, des choses matérielles ou, ou, ou humaines de la part de l'État polonais pour vous accueillir et vous aider Comment ça s'est passé Comment vous vous sentiez en vérité ты как мама выполнила свой долг и, и защитила их, но, но появилось ужасное чувство предательства и вины за то, что ты оставил всех остальных, родителей, друзей, но ты понимаешь с одной стороны, что у каждого свой выбор. У них свой, у тебя свой, но это чувство оно все равно не покидает тебя. Но поляки это они открылись для нас совсем по-другому. Они только мы перешли, они всем детям, всем людям, желающим э, предлагают покушать. Они детям раздавали, ходили печенье, конфеты. То есть у детей не было ощущения, что… у моих детей не было ощущения, что они бегут. Для них, наверное, это, слава Богу, было каким-то приключением. После границы… Развозят автобусы, развозят а, автобусы до Пшемишля, а, и никто не оставляет тебя стоять у дороги. Все спрашивают, тебе есть куда ехать, тебе есть где переночевать, угу. что ты будешь делать дальше. То есть в том автобусе, в котором ехали мы, у всех спрашивали, кто-то ехал в Варшаву, кто-то ехал в Берлин. Au revoir d'un an, ils dit Berlin, il y avait des autobus à dormir, il Peut-être un mot sur euh, cette séparation avec, avec votre mari, puisque à ce moment-là, vous ne savez pas quand est-ce que vous allez le revoir. Comment vous vous sentez, comment s'est passé cette, cette séparation finalement я была, наверное, больше сдержана в своих эмоциях, потому что мне надо было держаться, и потому что у меня были на руках дети, и я должна была показывать, что я сильная. Муж тоже сначала держался, написал, как будто бы, Pendant la préparation de l'entretien, vous me disiez au travers de votre sœur que tout du long, de chez vous jusqu'à Jusqu'en France finalement, mais là jusqu'à la frontière, vous n'êtes pas senti en sécurité à aucun moment ou presque avec un sentiment de vulnérabilité qui, qui, faisait, qui était très présent. Est-ce qu'une fois avec cette personne, cette connaissance de cette voiture, ça s'est arrangé sur le chemin de jour-là jusqu'à la France euh, nous, с нами был еще один мальчик, 17 лет, которого тоже забрал наш знакомый. Он был без родителей, его мама осталась в Украине. Невероятно я благодарна этому человеку, который нас, наверное, можно сказать спас. Потому что если бы все-таки Франция была сразу за Украиной, как Польша, я бы, наверное, пошла пешком без него. А так как путь был не близкий, то он, наверное, был ну, решающим двигателем, который помог нам это. Но все равно, э, несмотря на это, как бы чувство тревоги оставалось, потому что не было понятно, что будет дальше. Что я, ну, что я должна за эту помощь? Чувство долга. Э, Чувство долго оно не покидало, то есть ты, ты благодарен, но ты не понимаешь, ты в таком каком то состоянии, ты не, не понимаешь, что ты, что ты за это должен, как ты должен за это отблагодарить. et vous arrivez en France, euh, au bout de deux jours de voyage en voiture, euh, vous avez cette chance, je pense, euh, vous allez me le confirmer ou non, d'avoir un point de chute ici en France, c'est-à-dire votre sœur Anna qui vit... Euh, Euh, en Alsace depuis euh, plusieurs années, la question est toute simple en fait, est-ce que sans elle, pensez-vous que l'État français était suffisamment euh, organisé, prêt, euh, selon euh, votre expérience, pour vous aider à l'arrivée, euh, comme l'annonce finalement régulièrement notre gouvernement ici et les médias de, no de ce côté-là, nous on a cette sensation, on a cette information que tout est prêt, tout est euh, en place pour vous héberger, vous accueillir, est-ce que ça a été le cas Comment vous sentez comme vous avez vécu la chose, avec votre sœur et sans votre sœur когда нас встретила моя сестра Аня, казалось бы, что вот, мы в точке назначения. Нас сейчас защитят, примут, но на следующий день начался новый этап борьбы за свое выживание в этом мире. И, конечно же, если бы не она и не, не, не ее парень, друг, француз Сирил, возможно бы мы... Не знаю, где бы мы ночевали на самом-то деле. Потому что, когда мы пришли в перфектуру и спросили, чем нам могут помочь, ну какую помощь нам выделить или предложить, смогут ли э, нам дать какое-то жилье или возможность работать. Э, нам сказали, что на данный, на данный момент мы можем вас только записать. Информации для, о помощи, для э, несмотря на то, что уже прошло две недели после войны, э, начала войны, э, мы можем вас только записать. И информации о помощи нет никакой. Vous vivez avec quelles ressources? Là. Нам euh, немного euh, денег муж прислал, и в основном это помощь euh, сестры и французских друзей. J'imagine, évidemment, et je le souhaite, que vous ayez contact avec votre mari euh, au quotidien, euh, au téléphone. Euh, depuis la France, on a, on a ce, ce, ce récit que la population locale est très incline à s'engager euh, dans le combat, dans, dans, dans, dans, dans, dans la résistance. Comment votre mari euh, voit la chose, l'analyse et, et la vie au quotidien là-bas Oui, но он, он не солдат, он не служил в армии. Были ситуации, даже когда вопрос стоял ребром, в том плане, что в нашей семье это брать ружье это не, не выход. И мы рассматривали варианты, чтобы быть полезным и помогать стране другими способами. Но он помогает стране другими вещами, он занимается волонтерством, он э, остался в Тернопольской области и он э, следит за тем, как, кому какая помощь нужна и, и помогает людям другими вопросами. On se dirige un peu vers la fin de notre entretien. Si on prend un peu de hauteur sur la situation qui est la vôtre, euh, à l'heure où nous parlons, là, euh, à l'heure où nous tournons, le 10 mars, aujourd'hui, euh, débutent les premières discussions diplomatiques entre les deux ministres, alors euh, le ministre russe et le ministre ukrainien des Affaires étrangères, en Turquie, à l'initiative du président turc à Antalya. Qu'est-ce que vous espérez, vous, en tant qu'Ukrainienne, de cette discussion, de cette rencontre направлены на наше выживание здесь и в поисках нашего будущего, так сказать. Я первый раз услышала об этом вопросе, об этой ситуации и встрече от вас. Единственное, чего я жду и ждет весь народ Украины, это, наверное, о конце войны. А о том, чтобы российские солдаты ушли во свояси с нашей земли и оставили нас покоя. Это наверное то, о чем мы молимся, мы каждый день, думая о своих родителях, которые там остались. Пофинир у Каимон со fait, по Comment vont vos enfants Parce que c'est quand même très important, comment vont-ils Est-ce qu'ils vont être scolarisés pendant le temps de leur séjour ici Première question. Et seconde question, comment vous, dans cette situation-là, qui, qui est encore loin d'avoir une porte de sortie, vous vous projetez Est-ce que vous vous projetez ici en France ou retournez chez vous Comment vous voyez ça oui. И в этом большая помощь и поддержка. Ани, моей сестры и ее парня Сирила, они, мне кажется, приложили не то, что максимум усилий, а все усилия для этого. С первого дня решили, ну, Сирил сказал, что дети должны ходить в школу, дети не должны чувствовать себя обделенными. Не должны чувствовать никаких никакой разницы, где бы ну, где они живут. И всю неделю эту мы уделили этому организационному моменту. Собирали по всему городу все документы, бумажки, справки для того, чтобы оформить детей в школу. И вот в понедельник, 14 марта, они идут в школу вдвоем. Благодаря Сирилу и Ане. Ну, а что касается меня и моего будущего, я готова работать. Я готова, в принципе, насколько это возможно, жить дальше полноценной жизнью. Если мне дадут такую возможность и шанс. Это единственное, что я сейчас хочу, это вернуться на свою родину, где нет войны. И когда закончится этот ад, чтобы, чтобы счастье снова вернулось на Украину. И я хочу жить в своем доме и выбирать, куда мне поехать в гости, а не вынуждена бежать туда, где мне будет спокойно, мне и моим детям. Et eh bien voilà, on a terminé notre, notre entretien. En tout cas, euh, je tenais à vous remercier, Yulia, euh, de, de la sincérité avec laquelle vous avez fait euh, preuve pour répondre à mes questions. Et je ne peux que euh, être tout aussi sincère de mon, -côté, de mon côté pour vous souhaiter ben, le meilleur pour euh, votre mari, vos enfants, votre famille, euh, et les souhaits que vous avez formulés euh, là, face à moi. Merci. je que... que vous me faites toujours. Slava Ukraini Elle a dit merci que vous n'êtes pas indifférents. Non, on dit... n'est pas indifférent. Voilà, si comme moi vous avez apprécié cet échange, sachez que c'est vous et uniquement vous qui par vos dons réguliers avez permis sa réalisation et son organisation. L'information indépendante a un coût toujours plus élevé. Alors pour pouvoir continuer, j'ai besoin de ton aide. Rendez-vous sur gmail.fr slash soutenir pour effectuer un don à partir de 1 euro, ponctuel ou mensuel. Et pour terminer, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Et t'invite maintenant à la partager autour de toi dans tes réseaux, à t'abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche de notification. Et quant à moi, je te donne rendez-vous ici et ailleurs pour la suite des aventures parce que j'ai encore mille choses à te dire. Ciao